Москва отправила недвусмысленный сигнал НАТО с помощью трех опасных кораблей, пишет американский портал 19 5 Автор публикации военный обозреватель Роберт Фарли называет ракетные крейсеры проекта 1164 «Атлант» по кодификации НАТО «Слава» наиболее смертоносными морскими бойцами военно-морского флота Российской Федерации. По его мнению, появление трех кораблей этого типа «Маршал Устинов» «Варяг» и «Москва» на масштабных военно-морских учениях — это грозное предупреждение для оппонентов России. Военные суда проекта 1164 поражают своим обликом, констатирует Фарли. Они выглядят очень внушительно из-за массивных ракетных контейнеров на корпусе. За последние три десятилетия Россия модернизировала и отремонтировала все три крейсера проекта 1164, Хотя основные системы вооружения остались прежними, говорится в статье. В арсенале российских крейсеров, противокорабельные комплексы 500 Базаль, предназначенные для уничтожения авианосных боевых групп НАТО, уточняет американский эксперт. Кроме того, Россия разработала усовершенствованный вариант этих снарядов 1000 «Тысяча вулкан». Вулкан в три раза больше и в четыре раза быстрее, чем американский «Томогавк», — пишет обозреватель 19 19FOTI5. Роберт Фарли полагает, что развертывание трех грозных ракетных крейсеров, два из которых к тому же являются флагманскими судами, Москва — флагман Черноморского флота. Варяг Тихоокеанского флота, призвано продемонстрировать мощь российских военно-морских сил Западу на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Автор статьи напоминает, недавно американский авианосец USS Harry Труман и его ударная группа были развернуты в Средиземном море. Нет никаких сомнений в том, что маневры российских ракетных крейсеров проекта 1164 — грозное, недвусмысленное предупреждение как для НАТО, так и для Украины, — резюмирует Роберт Фарли. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.